Меня слышно? Конечно, да, давай. А, вот такая ситуация, допустим, меня слышно хорошо сейчас? Да-да-да, нормально. Ага. Вот смотри, такая ситуация, допустим, если там кто-то хочет там свои трактора, чтобы для кого-то другого они работали за те же самые деньги, за те же самые блага, да, то это тоже неприемлемо для того же поселения допустим, как я понимаю. Непонятно. Но почему неприемлемо, если у них просто, допустим, на год у этого поселения план такой, что они у них все люди заняты, допустим, да, а трактора стоят. Вот вот такой ну, ситуации они могут так поступить. То есть они не не, не придумали, как задействовать эти трактора, и вот решением одним из этих решений отдать ну, их временно кому-то. Ну никак не за деньги. Но не за деньги, а за счет того, что они возьмут что-то другое, в обмен. Или просто так, по своей доброй душе. То есть, просто потому, что захотелось помочь другому поселению. Ну да, да да Если это поселение отражает всем другим техно эко-технопоселением, то почему бы и нет? Если они живут по тем же принципам, как живем, допустим, и мы, почему бы и нет им помочь? Почему бы не помочь? Понимаешь, у людей есть такая, как бы... Ну, они помогают всегда друг другу. Почему бы не помочь за бесплатно? Вот Никто не помогает. То есть, есть те, которые помогают, а потом требуют плату. Я думаю, такого нельзя допускать. 20. Ладно, разберемся, короче. Не, ну. а еще, еще такая фигня, например, ну, э, значит, трактористы, хорошо, возьмем ту же самую цепочку, трактористы, трак, трактора, значит, упаля, все. Вот, э, будет выполнять работу? Будут выполнять работу, то есть пахать, по сути дела, и потеть там, просто заливать эту тракторист. По сути дела, вот они вышли в поле, им дали трактора, э, они вышли в поле, они там пропахали несколько дней, хоть и своего лица. И как потом все интересуются, да. то есть я пойду, я пойду оттуда, все поле, я себя выжму последние соки, да, и потом я скажу, вот я работал, я работал, я хочу большую часть, а вы, которые в принципе ничего не сделали, но дали мне там те же самые поля и трактора, вы, вы сколько должны получить? Поэтому, а, поэтому ну, о процентах лучше заранее подожди. загов... договориться. Подождите немного. Я то, просто то... Только... Это, это, скажет, тот, кто не увидел других людей, и тот, кто не увидел э -э, тех людей, работал. Понимаешь? А кто-то, может быть, на э -э, тем, чтобы автори -э, автоматически там, работали и пахали все это дело. Понимаешь? Э -э, на тем, чтобы, допустим, на следующее лето, там, на следующий сезон, да, э -э, он не стал работать. А он работал там на другой специальности, а трактора автоматически работали. И что он скажет после того, как он увидит это все? Он же не видит, как они пишут программу, не видит над, над тем, чем они работали. Даже если он увидит, да, он скажет, но да они, блядь, сидят в контакте, нихуя не делают, а я тут, блядь, пашу нахуй, и в поте лица, как будто он сам на себе пашет все эти поля, понимаешь? Вот в чем дело. Люди должны знать, кто чем занимается и кто какую работу выполняет. Мне кажется, так. Да, да кстати, да. Не, ну окей, окей, в смысле, все понятно, да. То есть Естественно, нужно, чтобы люди видели, кто и как, какую работу выполняет. Но конечно, в конечном счете, если трактора, они не автоматизированы еще, то.. А, да, давайте расскажу. Да, это простой вопрос, потому что на самом деле перед